Ни разу не выиграл в розыгрышах? Хочешь узнать, как выиграть это все? Тогда каждое воскресенье у нас разыгрываются различные призы. 8 марта мы разыграем это все. Просто приходи к нашему магазин, совершай любую покупку, и ты можешь выиграть это все. Так что до 8 марта. слива!